Теперь поговорим о видеоаналитике. В мире много систем, обладающих аналитическими возможностями, но ни одна система не обладает таким набором своих собственных видеоаналитических детекторов и возможностей, как Троссир. Во-первых, давайте разберемся, что такое видеоаналитика. Это программный аппарат, который позволяет вам быстрее и качественнее оперировать видеоданные. Потому что с каждым годом мы генерим все больше и больше архивов. У нас все больше и больше видеокамер. А это означает, что с ними обычному человеку или даже множеству людей, операторов или охранных структур практически невозможно работать вживую и в архиве, соответственно, искать тоже. Самым ярким представителем видеоаналитики является система распознавания автомобильных номеров. Мы ведем разработку автотрассира с самого начала основания компании, то есть 2002 года. И почему это является самым ярким представителем? Потому что на, на этом примере проще всего показывать, как работает видеоналитика и почему быстрее и качественнее. Представьте себе, что вы стоите на трассе и мимо вас проезжают автомобили со скоростью всего лишь 60 км в час. И вы, ваша задача это записать максимальное количество проезжающих мимо а, транспортных номеров, а, проезжающих мимо транспортных средств. Сколько вы сможете сделать, если они идут сплошным потоком, а они идут одна через минуту? Вот. Разумеется, это будут единицы. Мало того, у вас будет огромное количество ошибок. И, естественно, высматривать а, номера, которые в розыске, и еще и помнить о том, какие тысячи номеров находятся в розыске, практически нереально. Аналитическая система, видеоаналитическая система, в данном случае это распознавание номеров, будет распознавать каждую проезжающую машину, сверять ее со списком и тут же выдавать результат. Это называется онлайн-аналитика, то есть мы анализируем то, что происход происходит сейчас. Другая ситуация, когда вы хотите найти определенную машину, проезжавшую неизвестно когда, но через, э, в поле зрения данной камеры. Опять же, сказать, если вы будете просто просматривать архив, вам нужно будет его просматривать подряд и максимум с двойной скоростью. То есть запись, просмотреть запись 24 часа займет у вас минимум 12 часов. А если же у вас есть система распознавания автомобильных номеров, то вам достаточно вбить только часть номерного знака, и вы получите список всех проезжающих транспортных средств, совпадающих с этими значениями, и тут же увидите во сколько и какая машина проезжала. SIMT – это трекинговый детектор. Он в отличие от обычного детектора, который выделяет просто активность, он выделяет именно поступательное движение с размерами, с характером движения, то есть направлением, скоростью, можно задать даже так сказать, время нахождения в кадре и так далее и тому подобное. Надо отметить, что много лет назад, в 2002 году, когда мы придумывали бренд Tracir, компания только начинала работать, в самого по себе название бренда Трассир образовано от слова Trace, Tracking или трассировать. То есть выделять, сопровождать, строить путь. И понятно было уже тогда, что система видеонаблюдения, цифровая система видеонаблюдения должна обладать видеоаналитикой. И СИМ был одной из первых видеоаналитики, которая позволяет вам э, задавать параметры, по которым вы будете создавать тревоги. Э, это может быть как, например, что объект движется слева направо, а не справа налево, что он может быть определенного размера. Например, эта машина паркуется на тротуаре, а не люди перемещаются по тротуару и так далее и тому подобное. Возвращаясь к определению видеоаналитики, быстрее и качественнее оперировать видеоданными, мы придумали Active Search. Это инструмент, который позволяет вам визуально выделять область, в которой вы хотите осуществлять поиск в архиве. Понятно, что для того, чтобы, например, посмотреть какой-то... Фрагмент даже архива за длинный достаточно интервал времени, например, за сутки, вам придется смотреть все события, потому что обычные системы записывают э, все подряд. Вы не знаете, в какой части кадра произойдет движение. Э, в нашем же случае вы просто выделяете нужный объект, Нужный участок изображения, нажимаете поиск и получаете все события, которые происходили именно только в этом участке изображения, а не по всему полю зрения кадра. еще одним инструментом, который позволяет вам качественнее управлять системой, это э, тепловые карты или heat maps. Э, это визуальная помощь для вас, которая позволяет вам в двух режимах, опять же, онлайн или оф офлайн, анализировать изображение. В первом случае в онлайне, если вы отвернулись от камеры, и повернувшись через несколько секунд, буквально, так сказать, вы не знаете, было ли движение или нет. Конечно, у вас в архиве эта запись осталась, но вы не знаете, нужно ли вам идти в архив. С помощью HitMaps вы получите тепловой след, только что проходил кто-то или нет. И чем, соответственно, больше времени прошло, тем, соответственно, этот след как бы остывает. Если в случае мы хотим проанализировать характер движения объектов, людей, транспорта и так далее... В широком интервале времени мы просто входим в архив и говорим о том, что нам нужно построить тепловую карту за определенный интервал времени. И тогда, в отличие от онлайн-режима, мы увидим теплов... тепловую карту, которая цветом будет показывать, где была наибольшая интенсивность движения. Тепловые карты чаще всего используют в ритейле, когда вы хотите посмотреть характер движения ваших посетителей. Надо отметить, что это бесплатная функция. И с обычным детектором вы получите этот функционал бесплатно. Если же вам необходимо более точное движение, именно сказать, что это именно люди двигались, и вам нужно определять, что даже если люди замирали, например, когда они выбирали товар или смотрели на полки, необходимо, конечно, использовать платный детектор, который основан на именно выделении людей. И тогда у вас будет более точная информация с характером их поведения. Сейчас арсенал аналитических возможностей трассир пополнился новыми детекторами. Во-первых, это people-каунтеры или счетчики людей. Их два. Один попроще, другой попрофессиональный, потому что отличает конкретно людей от любых движущихся других объектов. И первый может быть установлен для камер, которые конкретно смотрят вид сверху. Второй для любых камер главное, что в поле зрения попадал человек. Этот детектор может быть использован для того, чтобы не только считать людей, прошедших через определенную линию, то есть посетивших э, ваше предприятие, но и для того, чтобы контролировать количество лю э, людей, э, находящихся на раб своих рабочих местах, и вообще находящиеся на своих рабочих местах. И для того, чтобы, например, так сказать, в ритейле, это очень важно, и в банках, и в других организациях, сколько человек находится в очереди, чтобы вызвать дополнительных сотрудников для обслуживания. Еще одним уникальным детектором трассира является детектор наличия товара на полках. Он позволяет практически полностью исключить человеческий фактор, когда мерчендайзеры вынуждены контролировать наличие товара и, соответственно, вовремя его довыставлять. Сейчас вы можете автоматически получать сообщения и даже строить графики, как расходился ваш товар. Также важно, есть ли, например, корзины или тележки на входе в магазин, потому что если покупатель их не обнаружил, он возьмет меньше товаров. Помимо вышеперечисленных детекторов, в Тросире есть и другие бесплатные э, функции для видеоаналитики. Во-первых, у нас есть бесплатные детекторы огня и дыма. Да, это детекторы, которые позволяют обнаружить в поле зрения камеры задымление или возгорание. При этом это будет отличаться, реакция на это событие будет отличаться от реакции на обычное движение. То есть мы говорим конкретно, это дым или это огонь. Также в трассире есть детекторы саботажа. Понятно, что камер становится очень много. И уследить за работоспособностью их достаточно сложно. Недавние примеры, когда сотни камер, расположенных на дорогах для контроля передвижения за транспортными средствами, оказались неработоспособны, показывают, что эта задача очень важна. Важно понимать, работает камера или нет. Понятно, что в любой системе есть no-signal. То есть, если камера совсем отвалилась, есть тревога, что запись не происходит, потому что камера... нет наличия сигнала. Но камера может быть загрязнена умышленно, закрыто, затенена или еще что-то с ней сделали, отвернули в сторону, засветили или расфокусировалась. И вот все вот эти возможности позволяют контролировать детекторы саботаж. Ну и конечно в трассире есть детектор лиц. Это функционал, который позволяет вам сказать сколько лиц и находится лица в поле зрения камеры. Вы также можете это использовать в онлайн-аналитике, то есть сейчас появилось лицо в кадре, или для поиска в архиве по событиям что в какой-то момент определенный в кадре было лицо, и вы хотите увидеть именно лицо, а не затылок. Таким образом, вы видите, что трассир обладает огромными аналитическими возможностями. Распознавание номеров трекинговые детекторы, специализированные детекторы для ритейла и банкинга, депожарные детекторы, детекторы саботажа. Все это позволяет вам быстрее и качественнее оперировать с данными, которые вы получаете с помощью трассира.